«Человек с неба» Автобиография китайского христианина Брата Юна В изложении Пола Хатауэйя Пролог Теплым Сентябрским вечером Группа верующих собралась в Бангкокском международном аэропорту, чтобы приветствовать освобождение брата Юна. С тех пор, как мы видели улыбчивое лицо своего друга в последний раз, прошло более восьми месяцев. Бирманские власти арестовали его в январе 2001 года и избили до полусмерти, а затем приговорили к семи годам тюремного заключения. По всему миру обеспокоенные друзья брата Юна получали случайное сообщение о нем из УЗ. Юн передавал следующее. «Бог послал меня свидетельствовать о себе в этом месте, ибо здесь многие нуждаются в Иисусе. Здесь за решеткой я останусь столько времени, сколько определил мне Бог, и выйду отсюда ни раньше, ни позже этого срока. Когда Бог решит, что мое служение в тюрьме закончилось, тогда я выйду отсюда. Волей Божьей Юн освободился чудесным образом на седьмой месяц и седьмой день своего семилетнего срока. Мы собрались тогда в аэропорту, чтобы встретить его и помочь ему. Мы ничего не знали о его состоянии, а ведь он мог быть болен, утомлен и ослаблен после ужасных испытаний. Но мы увидели совсем другую картину. В зале прибытия Юн появился внезапно. Он весь сиял, и улыбка не сходила с его лица. Слава Богу! «Хвала Господу!» прозвучал его голос. «Слава Богу!» Мы взялись за руки и склонили головы в благодарной молитве, а удивленные пассажиры, между тем, спешили мимо к месту регистрации. Всюду в Китае брата Юна зовут Человеком с Неба. Это имя... Брат получил после одного случая, имевшего место в 1984 году. Тогда Юн отказался назвать властям свое настоящее имя. Раскрыть его означало подвергнуть опасности местных христиан. Когда работники Комитета общественной безопасности стали угрожать, а затем набросились на него с кулаками, чтобы все же узнать его имя и место жительства, Юн закричал, «Я человек с неба, мой дом на небе!» Местные христиане, собравшиеся на богослужение в близстоящем доме, слышали это своеобразное предупреждение Юна. Им всем тогда удалось избежать ареста. С тех пор верующие китайских домашних церквей зовут Юна «человеком с неба» в знак уважения к его мужеству и любви. Юн, несомненно, признает, что в нем есть то, чего нельзя назвать небесным. Подобно каждому из нас, он противостоит искушениям и плотской немощи, и глубоко осознает, что сам по себе он не стоил бы ничего. Он говорил своей жене Делинь: Мы абсолютно ничего не стоим, так что гордиться нам совершенно нечем. Своего у нас нет ничего, нам нечем пожертвовать Богу. И то, что Он желает употребить нас, обусловлено всецело Его благодарностью. Такова его воля. И если бы Бог для своих целей пожелал избрать других служителей и никогда больше не употреблять нас, то нам не на что было бы жаловаться. Освальд Чамберс писал, «Если ты всецело доверишься Богу, Он произведет с тобою свой опыт. Опыты Божьи, всегда удаются. Это действительно так в отношении брата Юна. С момента первой встречи с Иисусом Христом Юн положил служить ему от всего сердца. Жизненные уроки и опыт брата Юна могут послужить великим ободрением для всех христиан, которые стремятся следовать за Господом Иисусом. Верность и благость Бога, явленные в судьбе юна, находят отражение в его книге. Она свидетельствует о том, как Бог призвал нищего, полуголодного юношу из бедного селения провинции Хынань и употребил, чтобы потрясти мир. Вместо разговоров о чудесах и перенесенных страданиях, Юн уделяет внимание личности и красоте Иисуса Христа. Он хочет, чтобы весь мир познал Иисуса таким, каким Он является на самом деле, не исторической, действующей на расстоянии личностью, но Богом вездесущим, исполненным любовью, вседержавным и всемогущим. Работая над этой книгой, я расспросил множество китайских христиан, очевидцев известных событий, и они полностью подтвердили все описанное ниже. Разнообразие книги придают вставки, сделанные Делинь, женой Юна и главами некоторых домашних церквей в Китае. Эти субъективные свидетельства помогут читателю взглянуть на важнейшие события в жизни Юна с разных точек зрения и получить о них объемное представление. Большинство размышлений Делинь было записано в то время, когда ее муж находился в вузах за проповедь Евангелия. «Верно сказано, несильные люди изменяют мир» но слабые в руках сильного Бога. Все, знающие брата Юна, могут поручиться, что этот смиренный служитель Божий хочет прославить не себя, а только Бога. Единственное желание брата Юна, чтобы эта книга прославила Бога, привлекая внимание к истинному человеку с неба, Господу Иисусу Христу. Глава первая. Из низов общества. Меня зовут Лю Джень Инь. Верующие друзья называют меня брат Юн. Однажды осенним утром я проснулся и не мог успокоиться. Сердце мое было взволновано. Это было в городе Берген на юге-западе Норвегии в 1999 году. А причина вот в чем. Я рассказывал в христианских общинах Скандинавии о домашних церквях в Китае и просил верующих помочь нам в благовествовании народам на территории всего Китая и за его пределами. Хозяева, у которых я остановился, пригласили меня посетить могилу Марии Монзен, известной лютеранской проповедницы в Китае, которую Бог могущественно употреблял для возрождения церкви в разных уголках моей родины, с 1901 до 1932 года. Ее служение было особенно действенно в Южном Хенане. откуда я родом. Мария Монзен, небольшого роста изящная женщина, была великой в Царстве Божьем. Она не просто восхищала китайскую церковь своими речами, но и поражала своим удивительно жертвенным образом жизни. Будучи преданной, бескомпромиссной ученицей Иисуса Христа, она являла собой пример того, как нужно переносить испытания и страдать за Христа. Бог употребил дарование Марии Монзен с такой силой, что ее служение сопровождалось множеством чудес и знамений. Она вернулась в Норвегию в 1932 году, чтобы позаботиться о своих престарелых родителях. Ее миссионерское служение в Китае завершилось. Мария больше никогда не вернулась в Китай. Однако ее бескомпромиссная вера, неутомимая ревность в служении и стремление изменять сердца людей для Христа и до сих пор живы в памяти китайской церкви. И теперь для меня было честью посетить могилу Марии Монзен на ее родине. Интересно, был ли еще кто-нибудь из китайских христиан достоин такой когда Мария Монзен оказалась в наших краях, там была горстка верующих. Церковь в то время была мала и незначительна. Сегодня счет идет на десятки миллионов. От имени этих миллионов я и хотел поблагодарить Бога за деятельность Марии Монзен. Наш автомобиль Остановился у небольшого кладбища на склоне узкой и глубокой впадины, протянувшейся между горами над рекой. Рассчитывая увидеть имя Марии Монзен на одном из нескольких сотен надгробных камней, мы обошли это кладбище за несколько минут. Не обнаружив могилы Марии Монзен, мы обратились за помощью в кладбищенскую контору управляющий кладбищенскими делами, не был знаком с именем Марии Манзен и вынужден был достать учетную книгу погребенных на этом месте. Посмотрев ее, он сообщил нам нечто, во что мне просто не хотелось верить. Так точно, Марию Манзен похоронили здесь в 1962 году. Однако ее могила многие годы оставалась без ухода, и сегодня там свободный участок земли без надгробного камня. Подобного я никогда не ожидал, поскольку в китайской культуре память о людях, свершивших великие дела, хранят на протяжении многих поколений. Местные верующие объяснили, что до сих пор держатся высокого мнения о Марии Монзен и свято чтят ее память. Так, по происшествии нескольких десятилетий после ее смерти, была издана ее биография. Что до меня, то оставить могилу Марии Монзен в неизвестности было бы надругательством, и это положение следовало исправить». Я страшно огорчился. С болью в сердце я выговаривал норвежским христианам, бывшим со мною. Вы обязаны почитать эту служительницу Божью. Вот вам два года на восстановление могилы Марии Монзен и установку памятника. Если вы почему-то не сделаете этого, я лично договорюсь с братьями, и они проделают долгий путь из Китая в Норвегию, чтобы восстановить ее могилу. Многие братья в Китае за годы заключения в исправительных лагерях стали опытными каменотесами. Если вы не позаботитесь в достаточной мере, то они с великой охотой сделают это за вас. Я родился в 1958 году, по восточному календарю это был высокосный год, четвертым ребенком в семье из пяти детей в обычном крестьянском селении под названием Лю-Лао-Джуань, уезда Наньянь, на юге провинции Хэнань. Население провинции Хэнань ныне составляет почти 100 миллионов человек. Так что это самая густонаселенная китайская провинция. Несмотря на это, мне казалось, что место, где я вырос, было раздольным, ведь там было много отрожных гор, на которые мы взбирались, росло множество деревьев, по которым мы лазили. Жить было трудно. Но мне припоминаются веселые времена, когда я был маленьким мальчиком. Все крестьяне нашего села, а их было шесть сотен, занимались земледелием. До сих пор почти все здесь остается по-прежнему. Мало что изменилось. Мы возделывали главным образом картофель, кукурузу и пшеницу, Кроме того, мы выращивали капусту и другие корнеплоды. Наш дом из сердцового кирпича был примитивной постройкой с соломенной крышей. Дождливую погоду здесь капало как из решета, а зимой из каждой щели дул пронизывающий ледяной ветер. Когда температура в доме опускалась ниже нулевой по Цельсию, мы, чтобы согреться, топили печь оставшейся с осени соломой. Уголь в семье был не по карману. В летнее время дом почти не проветривался, поэтому из-за духоты невозможно было уснуть. Тогда мы выносили постели во двор, и, подобно остальным в селе, ночевали на открытом воздухе. Слово «хэнань» означает «земля, расположенная к югу от реки». Имеется в виду одна из величайших рек Азии – Хуанхэ, желтая река, пересекающая северную часть провинции с востока на запад. Частое наводнения на этой реке на протяжении многих веков оборачивались бедствием для обитавшего по его берегам народа. Мы узнали об этом, когда подросли. А тогда нам казалось, что северный Хенань лежал от нас на расстоянии в миллион миль. Наше село, как гнездышко, приютилось в отрожных горах на юге провинции, защищенная от губительных наводнений и внешних влияний. Ни о чем, кроме урожая, мы не думали. Сельская жизнь тесно связана с циклом земледельческих работ – пахотой, посевом, поливом, жатвой. Как говорил мой отец, наша жизнь была борьбой за кусок хлеба. В поле нужны были руки – и я вынужден был помогать своим братьям и сестрам уже с малых лет, так что на учебу времени не оставалось. Жители Хенаня славятся в Китае своим упрямством. Возможно, именно это упрямство помешало им принять христианство, когда протестантские миссионеры начали здесь благовествовать в 1800 в 1984 году многие религиозные миссионеры трудились в Хэнане, не видя успеха. К 1922 году, после 40 лет миссионерской деятельности, во всей провинции насчитывалось только 12 четыреста христиан-протестантов. Людей, принявших веру иноземных демонов, высмеивали и изгоняли из сельских общин. Часто в разных ситуациях подобные отношение принимало более ожесточенные формы. Верующих христиан избивали, некоторых убивали за веру. Гонениям подверглись тогда и сами миссионеры. Большинство населения принимало их за агентов колониального империализма, для покорения умов и сердец в Китае чужими народами, между тем, как их правительство грабило китайские природные ресурсы. Произвол в отношении иностранцев достиг кульминации в 1900 году, когда члены тайного общества под названием «Кулак во имя справедливости и согласия» возбудили всенародное выступление против иностранцев. Большинству удалось избежать резни, но много еще миссионеров находили в отдаленных сельских районах внутреннего Китая, далеко от относительно безопасных городов на побережье. Так называемые «боксеры» устроили массовую резню, во время которой погибло свыше 150 миссионеров и тысячи новообращенных китайцев. Мужественные люди, они пришли, жертвуя собой, послужить нашему народу, принести нам любовь Господа Иисуса Христа, и были за это лишены жизни. Они пришли, чтобы рассказать о Христе, и наладить наш быт, возводя больницы, детские приюты и школы, за их добро мы заплатили злом, лишив их жизни. Они несли нам жизнь, а мы воздали им смертью. Кое-кому в Китае показалось, что события 1900 года отпугнули миссионеров от дальнейших посещений Китая. Но думавшие так, просчитались. 1 сентября 1901 года в порту Шанхая встал на якорь большой корабль. Некая молодая девушка из Норвегии впервые сошла по трапу на китайскую землю. Это была Мария Монзен. Одна из первых представительниц новой волны миссионеров, вдохновленных примеров мучеников, пострадавших в Китае в минувшем году. Манзен трудилась в Китае более 30 лет. Такое-то время она жила и у нас, в Наньяне, где поддерживала и наставляла возникшую здесь небольшую общину китайских верующих. Мисс Манзен отличалась от большинства других миссионеров. Она, казалась и не думала произвести хорошее впечатление на руководителей китайской церкви. Она часто говорила им «Лицемеры! Вы почитаете Иисуса устами! Сердце же ваше далеко отстоит от Него! Покайтесь, пока не поздно, чтобы избежать суда Божьего!» Так она несла огонь с жертвенника Божьего. Манзен говорила христианам, что мало просто научиться жить как спасенное верующее, но чтобы войти в царство небесное, каждому следует возродиться к новой жизни. Согласно этому учению, она смещала акцент с головного знания и доказывала всем, что каждый лично отвечает перед Богом за свою внутреннюю духовную жизнь. Таким образом, сердца обличались во грехе, и пламя возрождения распространялось всюду, где появлялась эта служительница Божья. В 1940-х годах благую весть услышала моя мать из уст одного западного миссионера. Было ей тогда 20 лет. Конечно, она многое не поняла, но то, что она услышала, произвело на нее сильнейшее впечатление. Больше всего она любила петь и слушать библейские истории от евангелистов, которые странствовали по сельской местности небольшими группами. Вскоре она стала посещать церковь и вручила свою жизнь Иисусу Христу. В 1949 году Китай стал коммунистическим государством. Вскоре всех миссионеров выдворили из Китая, церкви позакрывали, а тысячи китайских пасторов были брошены за решетку. Многие из них поплатились жизнью. Моя матушка видела процессию миссионеров, которых гнали из уезда на Ньянь. Это было в начале 1950-х годов. Ей не забыть их слез. Сопровождаемые конвоем, они покидали Китай. Их служение внезапно обрывалось. В 1950 году из одного только в провинция Джацзян. 49 пасторов было отправлено в тюремно-трудовые лагеря недалеко от советской границы. Многих приговорили к 20 годам тюремного заключения за то, что они переступили закон, проповедуя Евангелие. Из тех 49 пасторов Домой вернулся только один. Остальные скончались за решеткой. На моей родине в уезде Наньян верующих за отказ отречься от Христа распинали на стенах церквей. Другие разбивались насмерть, когда их, привязанных к арбам и лошадям, волокли по земле. Одного пастора связали за руки и подвесили на веревке. Власти в ярости, что тот не отрекся от веры, высоко подняли его самодельным подъемным краном. Перед сотней лжесвидетелей, собравшихся, чтобы обвинить его в контрреволюционной деятельности, гонители в последний раз потребовали от пастора отречься от Христа. Но тот... Воскликнул в ответ, «Нет, я никогда не отрекусь от Господа, который спас меня». Веревку выпустили, и он упал на землю. Увидев, что он еще жив, мучители подняли его во второй раз и снова отпустили веревку. «Да, этого пастора умертвили» но он теперь в небесах с наградой, как верный, претерпевший до конца. Жизнь была трудна не только для христиан. Мао начинал тогда большой скачок, социальный эксперимент, обернувшийся страшным повсеместным голодом. Это действительно был большой скачок, но только не вперед, а назад. В одном лишь Хенане. Тогда умерло около восьми миллионов человек. В эти трудные времена небольшая молодая церковь в моем родном Наньяне рассыпалась. Верующие здесь были, как овцы, без пастыря. Оставила христианскую общину и моя мать. В последующие десятилетия, не имея ни христианского общения, ни слова Божьего, она забыла почти все, что узнала в молодости. Ее чувства к Богу охладели. 1 сентября 2001 года, ровно через сто лет со времени первого прибытия Марии Манзен в Китай, для миссионерской деятельности свыше 300 норвежских христиан Собрались на кладбище Бергена для особенного молитвенного служения и ритуала посвящения. Новое прекрасное надгробие в память о Марии Монзен было поставлено тогда на средства разных церквей и отдельных христиан. На камне было изображение Марии Монзен с выгравированным по-китайски именем и следующими словами. Мария Монзен. 1878 год. 1962. Миссионерка в Китае. 1901-1932. Когда я рассказал верующим в Китае о том, что над надгробие Марии Монзен восстановлено, они испытали чувство облегчения и благодарности. Всем нам следует почитать служителей Божьих, которые Он употребляет для созидания Своего Царства. Они достойны чести и уважения.